Произошел баг в CSGO, в ММ. Если нажать на кнопку Tab, чтобы посмотреть статистику, то звание в ММ отображается. А если зайти в главное меню, то звания мне не дали, так как нужно получить еще одну победу.